Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Что-то я смотрю, как-то многовато супер кораблей развелось Тут сразу по 5 штук на команду Ну, супер, не супер Выхватывать они могут так же, как и обычные корабли, да? Но в плане потенциала, нанесения урона, они, конечно, гораздо лучше, чем любая обычная десятка Это у нас сегодня крейсер Анаполис, карта, ловушка, игрок, проджикт Project GD и GD. Ладно, не столь важно. Не особо удачно здесь удалось пострелять по эсминцу. Всего 2408 единиц получилось нанести. А тем более точки такие большие, он даже с точки не ушел. Союзные два боятся заходить. Ну. Да еще и в дымах сидят, света нет врубает Анаполис рлс -ку. Ну, она всего работает на 10 километров, поэтому не удается засветить никого. Интересно, сейчас там со союзники торпеды выхватят тут справа, да? Нет, Симакадзе проскочил. А кто там второй? Ямагири. Емагири это у нас тоже супер эсминец. Жан Барт сейчас поплатится за свою такую агрессивную игру. Там еще и Жан Барт, по-моему, продолжает гореть. У него уже 15 тысяч единиц прочности всего остается. Есть возможность сейчас Гемагири уничтожить, что... Немаловажно. Все-таки супер Супер изменец да? ну, По номиналу 11 уровень, а не в реплеях Когда смотришь, отображается как 11 Счет 1-1 По минус одному эсминцу В команде Так уже просто настрел По дымам в надежде на шару там, Что снаряд попадет Но не получается о, здесь еще вон Гановер там идиот. На точку Б, что ли, решил? Здесь, по-моему... Ну нет, перекидывает остров, я думал, не получится. Сейчас, по-моему, союзного Ямагери могут уничтожить. Он там, не знаю, в дымы, наверное, успел сесть. Джанбард. Джанбард остается в живых. У него там 10 единиц. Ой, 10 единиц. 10 тысяч прочности. Неугомонный Симакат. Минус Ямагири. Счет 2-2. А, Джанбард все таки кто-то уничтожил, да, Сацума, Сацума я сейчас посмотрел. Джанбарт, конечно, хороший корабль, да, линкор, на котором можно показывать очень большие результаты. Приличные. Но Сацума не дал ему поиграть. Ну хотя он и так сам виноват, да, когда агрессивно Вот так вначале полез за каким-то фигом На точку С, причем бортом Не, Симакадзе, ты попал в засвет, надо убегать Убегать надо, он что-то продолжает выкатываться Дает возможность здесь Анаполису Все-таки его уничтожить Вместо того, чтобы прятаться за остров Побежал кто-то вперед Сейчас выйдет из дальности действия РЛСК, да? Ну, ладно, уже не успел договорить. Все-таки удается не его уничтожить. Здесь же, по-моему, минус союзный Симакадзе. Он тоже, походу, из ГК настреливал, и поэтому светится. А счет уже 2-4. Пошла восьмая минута боя. По одной точке команда захватили. Вот сейчас Симакат за союзным. Надо разворачиваться и точку захватывать. Крейсер вроде бы далековато. Да, тем более, да, здесь есть прикрытие в виде Анаполиса. Единственный вопрос, где вражеская Сацума? который последний раз когда светился, двигался как раз в направлении этой точки? Да, если бы знать, но там еще и Ганновер. На точку С выкатываться опасно. Ну и смысла в этом нет. Противники сами идут. Сами идут вперед, Что можно спокойненько настреливать. Альтернативный режим стрельбы — это, конечно, сразу три залпа. Потом, конечно, долгая перезарядка. Гановер прилетает. Да, смог он здесь как-то там выцелить. А вот и Канде. Счет становится равным. 4-4. Симакадзе здесь захватывает точку. Кандежи. у нас тоже супер. Супер-пупер. Ну, не знаю, насколько он пупер, но... <laughs> Точно супер. На да, созвездочке Анаполис перешел в альтернативный режим стрельбы. Пошла долгая перезарядка. Но особенно на коротких дистанциях, если противник подставит борт, такая, конечно, механика. Очень жестко получится. Представьте, сразу три залпа. Не знаю, какой калибр у Анаполиса. Ну, там, наверное, как у демойна, да, 200 с копейками. противники закончатся. Бежим, противник. Не удается никак поджечь Ганновера. Здесь еще постоянно приходится оглядываться, да, вдруг там Ханде как-нибудь сейчас... Здесь вроде нет такого между островками прострела, там он даже засветить Анаполис не смог. Вижу, по-моему, сейчас будет минус союзный Симакадзе. Ну что мы не думаем, да, о последствиях своих поступков. Сейчас врубается просто гидроакустика. У Гановера, по-моему, она есть. Да, и так и происходит. И все, начинает, там уже видно, полетели пмк снаряды. Все, минус. Минус Симакадзе. Успел там веер, веер бросить перед смертью. Все, по-моему, Гановеру все. А теперь бронебойные снаряды, наверное, и альтернативный режим стрельбы. А, не, это уже не требуется. Канде там выхватил. Не знаю, от Сацумы, наверное, больше неоткуда. Ну, хотя не факт, да, что от Сацумы. А, тут две Сацумы, так что в любом случае от Сацумы. Все, ну, все, в живых остается всего лишь четыре противника. И 7 союзников, да? 7 против четверых. Бац, и уже шесть союзников. О, Сацума с полным запасом прочности. Это, так сказать, резерв вражеской команды. Он сидел весь бой где-то прятался, да, настреливал там беспредельно. Может, не совсем, но с дальней дистанции. Зачастую от таких линкоров польза команде, как <смех> от козла молока. Да, потому что вот так, стреляя с дальней дистанции, ну, может, в кого-то там они попадают, но зачастую еще и мимо настреливают. А потом в конце просто быстро гибнут под да, превосходящими силами противника. Ну, в данном случае союзника. Ну, вон союзный один Сацума тоже такой не герой. Он вообще идет куда-то непонятно. Куда ты в угол идешь? Зачем? Но он, наверное, сейчас тоже там, да, видно, наверное, по Ганноверу настреливает. Доворачивает. Так ты развернись, иди в другую сторону, да, почему-то наперед не думаем. Сейчас даже если удастся, да, там он сейчас по Ганноверу такой настрел, наверное, идет. Если его уничтожат, тебе уже больше нечем будет заниматься, потому что ты уйдешь очень-очень далеко. Да, и пожалуйста, счет уже становится 4-4. Минотавр здесь. Ну, один на один Минотавр, я думаю, Анаполису не соперник. Да, в дымы не спрячется, тут есть рлс есть гидроакустика, набор, конечно, у Анаполиса в этом плане хороший. Ну, такой же, как, в принципе, и у обычных десяток американских. Зарабатывает игрок. Поддержку. Кто там? С отсумы еще горит. 4-3. Тут на пределе дальности снаряды уже просто не долетят, по-моему. Там. Дальности не хватает. Так, бронебойки заряжены. Счет 3-3. Еще 6 минут до конца боя. Все там кто? Урубает гидроакустику Минотавра. Ну, тоже Анаполис. Куда деваться? Торпеды, торпеды, чтобы засветить заранее. Вот, пожалуйста, вот он, альтернативный режим стрельбы. По-моему, здесь даже двух залпов было достаточно. Восемь цитаделек. Наша команда близка к Минотавра не было никаких шансов вообще. Даже как-то нечестно, избиение младенца какое-то. конца боя остается Пять с половиной минут уже. Четыре медальки игрок заработал. Троих уничтожил. Сейчас, наверное, будет пока затишье такое. Стрелять некуда. Чуть-чуть ускорить. Блин, не помню. На какую кнопку? Блин, в корабликах ускорять. О, вспомнил. 5 минут до конца боя. Надеюсь, глюков от этого никаких не будет. А то бывает иногда вот так ускоряешь, потом рассинхрон идет. 2-2. Сейчас, кстати, есть, да, если успокоиться, не рисковать, можно не лезть вперед. Потому что видно, по очкам команда и так выигрывает. Это, я так понимаю, в альтернативном с режиме стрельбы 4 залпа, что ли, получается. Да, первый, потом перезарядка и три залпа сразу. Урон 260. Сацума захватывает точку. еще неизвестно, где там. Ну, подводная лодка сейчас, скорее всего, за союзной Сацумой там где-то охотится. Который в жопе мира там спрятался. Кстати, можно уже РЛС-ку не беречь, да, сейчас его рубить, посмотреть просто, ну, поближе, может, подойти дальность, а то вдруг не хватит Сацума, что будет делать. Но здесь даже одной точки для победы, в принципе, хватает. Конечно, прочности много 60 с лишним тысяч, да. Ну, я смотрю, она очень быстро сокращается. Только недавно было 60, уже меньше 50. И он продолжает так спокойненько идти бортом, выхватывать себе тут. А подумаешь, да, что, я толстый. Сацума горит. Не знаю, когда он успел аварийку использовать. Уже урон, кстати, за 300 тысяч переваливает. До победы остаются уже, наверное, считанные секунды. Ну, может, чуть больше, чем считанные. <сー><сー> и не считанные. Чуть больше 50 очков не хватает до победы. Капает сейчас только с одной точки, но из-за того, что Сацума здесь стоит и, так сказать, блокирует. Сацума горит, горит там так хорошо. Ну, здесь опасно сейчас, конечно, выкатываться так. Бортом точно не стоит этого делать. Надо доворачивать и носом. Потому что ваншота никто не отменял. Сацума как раз и ждал, что с этой стороны... Да, Больно здесь прилетает, конечно. Ну, а дальше... Сатсуме почти удалось уничтожить Анаполис. Но все-таки удача была сегодня на стороне... Этого крейсера. Там, да, осталось буквально... Ну, совсем очень мало прочности. Но все-таки Анаполис смог в итоге добить Сацуму. Ну, и... Ну, хотя если бы даже Сатсума уничтожил Анаполис... Не факт, что команда бы проиграла. Да, там для этого надо было подводные лодки бы уничтожить... А, союзную соцсуму, ну где там да, в конце уже просмотрел, что там, сколько прочности оставалось, ну бой завершен, что есть, то есть, это все-таки победа. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи и до новых встреч, пока-пока.